вот подоспела новость. В Турции создали новый Байрактар с украинским двигателем. Об этом компания Байкар Макина сообщила в твиттер. Беспилотник называется Байрактар Казилелма В переводе красное яблоко. Новый беспилотник имеет двигатели украинского производства. На экране вы видите их название. Беспилотник может развивать скорость до 800 км в час. Его грузоподъемность будет составлять 1500 кг. В ноябре 2021 года турецкая компания заказала у нашего государственного предприятия «Ивченко Прогресс» реактивные двигатели для своих беспилотников. Прототип совершит свой первый полет не ранее 2023 года, а пока Украина получает новые поставки турецкого байрактар tb ТБ-2». Это беспилотный летательный аппарат, разработанный и производится с 2014 года. Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Джипом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи. Он сказал, Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии, из которой россияне расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на дальнем расстоянии. А Турция доставит еще партию Байрактаров в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которых будет грузиться британская тяжелая дальнобольная артиллерия и будут развозиться на нужные места для размещения. Окупанты из России должны знать, что их тут не ждут и будут встречать всем имеющимся вооружением. Доброго вечера, мы из Украины. . Right.